Здравствуйте, в эфире новости в студии Аина Исакова. Ассамблее народа Кыргызстана исполнилось 25 лет. По этому случаю прошло торжественное мероприятие, участие в котором приняло более 400 человек, представляющих разные диаспоры и национальности. С юбилейной датой Ассамблею поздравил Сорумбай Джеймбеков. Глава государства отметил, что Ассамблея народа Кыргызстана является той силой, которая приумножает ценности народного единства, сохраняя их для будущего поколения. За свою историю существования, которая сегодня уже приравнивается к четверти века, Ассамблея достойно несла свою миссию, отметил президент. Он также выразил искреннюю признательность организации за то, что ей удалось не допустить межнационального раскола. Наше единство мы доказали еще раз в начале 90-х годов на фоне развала Советского Союза и всего социалистического блока. В те времена возникла необходимость определения перспективы межэтнического взаимодействия в новых государствах. И в 1994 году на Курултае было принято решение о создании ассамблеи. С того момента организация смогла занять уникальное место в общественной жизни, отметил глава государства. «Мы – народ, который со времен Великого Монаса чувствует свою общность и единство. На протяжении тысячелетий этнические сообщества Кыргызстана выработали уникальную модель совместного проживания на общей территории», добавил Сорумбай Джеймбеков. С момента своего учреждения ассамблея заняла уникальное место в общественной жизни страны. Она стала гарантом сохранения и укрепления позитивных отношений между всеми этносами, проживающими в Кыргызской республике. На протяжении всех 25 лет Ассамблея укрепляет принципы этнокультурного и национального многообразия, толерантности и взаимоважения, сплоченности народа Кыргызстана. В самые сложные периоды независимого Кыргызстана – Члены Ассамблеи проявили мудрость и противостояли сепаратизму. Заняли активную позицию по консолидации общества. В историю деятельности Ассамблеи можно отметить множество достойных имен, внесших в существенный вклад в ее формирование и укрепление. Но одно имя нельзя не упомянуть. Это имя первого председателя Ассамблеи Сопибека Бегалиева, легендарного государственного деятеля давшего исторический импульс развития важнейшего общественного института. В честь годовщины победы в Великой Отечественной войне ветеранам из резервного фонда президента выплатят по 20 тысяч сомов. Соответствующее распоряжение подписал глава государства. Единовременную выплату получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, блокадники. С 2010 года они получают ежемесячные компенсации взамен льгот в размере 7 тысяч сомов, По жизненную стипендию президента 10 тысяч сомов. И пенсии. Ежегодно к Дню Победы и средств республиканского бюджета выплачивают единовременные денежные пособия к 9 мая. Инвалидам и участникам ВОВ, блокадникам Ленинграда и несовершеннолетним узникам концлагерей 15 тысяч сомов, трудармейцам и труженикам тыла, вдовам погибших и умерших инвалидов и участников ВОВ 10 тысяч сомов. Выделяются средства и из местных бюджетов. Отметим, на 20 апреля в республике проживают 350 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 89 инвалидов войны, 220 участников Великой Отечественной войны, 17 лиц из числа несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами, 24 лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда в период блокады и не только. Сегодня премьер-министр встретился с гражданскими активистами. Мероприятие было посвящено актуальным экологическим проблемам, которые существуют на сегодняшний день в республике. На мероприятии для всех присутствующих представители общественных фондов презентовали свои идеи и проекты по решению проблем в сфере экологии. Темы презентации были посвящены таким актуальным проблемам, как биосферная территория Иссыкуля, стратегия развития кластера Каракол, социальные сети и современные технологии в борьбе с мусором и другие. Мухаммед Калы Абылгазин полностью поддержал реализацию всех вышеперечисленных проектов и отметил, что решение проблем, связанных с экологией, одна из важнейших задач для государства. В связи с неоднократно предпринимаемыми мерами со стороны защитников Сапара Исакова и Обека Калиева действия по оправданию перед общественностью последних путем публикаций в сети интернет недостоверной информации, Генеральная прокуратура сообщает, что в материалах уголовного дела в достаточном объеме имеются объективные доказательства, в том числе и документальные, уличающие вину доказательства Исакова и Калиева в предъявленном обвинении. Реализация государственного крупного строительного проекта, финансируемого из республиканского бюджета без составления техника экономического обоснования в условиях отсутствия утвержденной проектно-сметной документации, последствием которого явилась необоснованная растрата государственных средств в особо крупных размерах, а это 5 миллиардов 439 миллионов 527 тысяч сомов. Неоспоримо является коррупционным преступлением. В прокуратуре отметили, что должностные и иные лица, допустившие хищение государственных средств, должны понести наказание в рамках закона. По поводу выделения уголовного дела в отношении... Макелика и других лиц ведомстве отметили, что это сделано в полном соответствии с процессуальными нормами и по этому вопросу во время ознакомления со стороны обвиняемых и их защитников каких-либо ходатайств не было. Попытка политизировать данный вопрос в очередной раз указывает на цель обвиняемых и их защитников увести внимание общественности в ложном направлении, отметили в надзорном органе. В рамках расследования уголовного дела в отношении воров в законе Азиза Батукаева сотрудники милиции задержали двух врачей-онкологов, которые диагностировали рак Батукаеву, сообщают отдельные СМИ. Дело передано в Главное следственное управление МВД. По версии правоохранителей, эти люди выезжали в СИЗО на рынок и диагностировали рак заключенному Батукаеву. По делу также проходят бывший министр здравоохранения Динара Сагимбаева, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, фигурируют дели и члены депутатской комиссии, в числе которых Дамира Ниазалиева, Болотшер и Ташболот Балтабаев. Однако кем они проходят по делу, пока неизвестно, сообщают СМИ. Вор в законе Азиз Батукаев вышел из тюрьмы до завершения срока заключения в 2013 году, поскольку его признали находящимся при смерти человеком, которому, цитата, «осталось жить от силы две недели». После освобождения он сразу получил заранее приготовленные кыргызские паспорта и под охраной спецназа Гысын был вывезен в аэропорт Манас откуда он вылетел на частном VIP-самолете в Россию. А здесь Батукаев находится в отличной форме и проживает в Чечне. Он освобожден в период, когда государственную службу исполнения наказаний возглавлял Зарлбек Рысалеев. Верховный суд Кыргызстана вынес решение по ходатайству адвокатов Умербека Тикибаева и экс-главы МЧС Душенкула Чотонова. Юристы просили направить дело в Первомайский районный суд на пересмотр по новым обстоятельствам и отменить конфискацию. Но Верховный суд отказал. Приговор остается в силе. Напомним, Умербек Тикибаев и Душенкул Чотонов получили по 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция». Тверской суд Москвы в ноябре арестовал бывшего депутата Государственной думы, главного свидетеля по делу бизнесмена Леонида Маевского. Его обвинили в вымогательстве 37,5 миллионов долларов за нераспространение порочащей информации. Леониду Маевскому грозит до 15 лет лишения свободы. Канадская компания «Центера Gold Inc. анонсировала итоги выборов в состав Совета директоров среди 11 человек – 3 представителя Кыргызстана. Из трех представителей Кыргызстана два человека стали новыми членами состава директоров – это Душен Касинов и Максат Кубонбаев. Кроме того, в составе Совета директоров остался Аскар Ускумбаев. В Кыргызстан представляет два независимых представителя и один член Совета, который зависит от Кыргыз-Алтына. Мальчика, которого дядя протащил за машины, выписали из больницы. По информации общественного фонда Лига защитников прав ребенка, ребенок находится с мамой. Они не могут вернуться в семью, пока идет следствие. Женщине и ее сыну необходимо снять временно жилье. Фонд ищет квартиру на короткий период. В последующем мама планирует забрать сына в Москву, где работает и снимает жилье. Сообщили в организации и добавили, что у женщины не хватает средств на покупку двух билетов в Москву. Желающие могут Помочь, перечислив деньги на Эльсом фонда Лига защитников прав ребенка ноль, семьсот, семьдесят один, четыреста, Независимая международная аудиторская компания «Крестен» завершила аудит финансово-хозяйственной деятельности государственной ипотечной компании за 2018 год. Как сообщили ведомстве, аудиторы подтвердили достоверность финансовых отчетов в соответствии с их результатом деятельности за указанный период и финансовое положение компании по состоянию на 31 декабря 2018 года. Так, с начала деятельности это четвертая проверка финансово-хозяйственной деятельности компании. По итогам всех предыдущих руководство получило закручивание содержащая достоверную информацию о состоянии бухгалтерской отчетности и ее соответствии международным стандартам финансовой отчетности, говорится в сообщении. Министерство экономики тесно работает с бизнес-сообществом. Об этом сегодня в ходе конференции на тему «Проводимые реформы Министерством экономики, направленные на поддержку и развитие предпринимательства в Кыргызстане», сообщил министр экономики Олег Панкратов. По его словам, бизнес – это заказчик экономической полиции. В этой связи важна обратная связь с ним. Он также отметил, что поддержка развития отечественного бизнеса является одним из основных направлений деятельности Министерства экономики. Также участники конференции были детально проинформированы о достижениях, проводимых реформах и дальнейших планах Минэкономики по улучшению бизнес-среды и инвестиционной привлекательности страны. Правительство планомерно работает над созданием условий для бизнеса. Но при этом, я говорю, сейчас в мировой экономике Происходят очень быстрые изменения, да, и сегодня мы должны оперативно реагировать на те вызовы, которые стоят перед нашей страной. Конкуренция возрастает, поэтому очень важно получать оперативно обратную связь от бизнеса и как бы, проводить те изменения, те нормативные, как бы, нормативно-правовые регуляторные нормы, которые сегодня бизнес ожидает, которые необходимы для того, чтобы быть конкурентным и успешным на тех рынках, где мы традиционно представлены. В Бишкеке в сквере на пересечении улиц Анкара и Виноградной появились трехметровые комузы, мельницы, скамейки, тропинка из пеньков и другие конструкции из дерева. Как сообщают в муниципалитете, все изделия изготовили столеры Бишкек-зеленхоза из древесины, которая хранится на складе предприятия. Новая зона отдыха откроется для жителей жилых массивов Алтын-Ордо и Караджигач. Ранее в мэрии сообщали, что площадь нового сквера более 15 тысяч квадратных метров. В мини-парке сохранили и провели санитарную обрезку взрослых деревьев. Через сквер уложили арыг из простых речных камней. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся в вечернем выпуске новостей ровно в 19.00. До встречи.